Что такое статические, то есть изометрические упражнения? Во-первых, они выполняются без единого движения в позвоночнике. Они выполняются только за счет напряжения мышц и последующего их полного расслабления. И эти упражнения мы используем при обострении шейного остеохондроза, при нестабильности и при смещении позвонков в шейном отделе позвоночника. И эти упражнения будут самые-самые главные в начале восстановления, в начале реабилитации. Давайте вот я сейчас включу живое видео, то есть я себя включу. То есть смотрите, самый главный плюс этих упражнений в чем? Мы когда выполняем, то у нас с вами не происходит никакого движения в позвоночнике. То есть мы не... Не будем выполнять никаких динамических движений, потому что вот представим, что у нас сейчас есть обострение шейного остеохондроза, есть какая-то нестабильность и так далее. Важная наша задача — сохранить шею и голову вот в положении, в котором сейчас она есть. То есть мы смотрим прямо и держим голову ровно. И что мы сейчас делаем? Сначала выполним боковые изометрические упражнения. Смотрите, руку правую мы кладем с вами на висок вот таким вот образом, и сейчас рукой начинаем давить на висок, как будто бы хотим вот так наклонить голову. Но мышцами шеи вот с этой стороны мы не даем это сделать. Вот смотрите, я рукой начинаю давить, но мышцами шеи я даю сопротивление. И в это время мышцы шеи как раз-таки очень сильно напрягаются. Но, как видите, ни единого движения в позвоночнике не происходит. Я немного вот поддержала это напряжение. И потом постепенно ослабляю давление руки. И руку убираю. И благодаря именно вот этому изометрическому напряжению наступает очень хорошее расслабление вот этих вот мышц. И сейчас делаем то же самое с другой стороны. Также рукой мы давим, как будто хотим голову наклонить, но ни в коем случае не наклоняем. Вот мы сейчас давим, напрягая вот эти вот теперь мышцы. Вы должны сейчас тоже почувствовать напряжение боковых мышц шеи. Немножко задержали в этом положении. И теперь руку постепенно убираем и ослабляем давление. И тоже руку опускаем. И в это время теперь максимально расслабляются вот эти вот мышцы. И вы должны почувствовать, что вот эти вот мышцы, они даже становятся более теплыми и более расслабленными. В этом и заключается суть упражнений. И теперь давайте сделаем то же самое, только уже на переднюю часть шеи. Для этого можно руки сцепить в замок. Расположить на лбу. И смотрите, важная задача да, тоже, чтобы у нас никуда позвоночник не наклонялся, и голову мы ни вниз, ни вперед не делаем. Поэтому руку располагаем. И также руками начинаем давить на лоб, как будто бы хотим голову запрокинуть назад. Но за счет напряжения мышц впереди мы этого не даем. Вот, мы с вами начинаем оказывать давление, немного задержаться в этом положении. Дыхание свободное. И постепенно уменьшаем давление. И руки снова опускаем. Повторим снова. Еще раз. Руки в замке. Располагаем сначала на лбу. И теперь оказываем небольшое давление. Раз, два, три, четыре. Постепенно расслабляем. И руки убираем. И сейчас вы тоже, скорее всего, почувствуете, должны, по крайней мере, почувствовать, как у вас становится тепло вот в этом районе шеи. И это потому, что к мышцам сразу поступает хорошее кровоснабжение, и они расслабляются. И теперь то же самое сделаем с задней стороны. Для этого вы можете, вы можете руки сцепить либо в замок, но я выполню одной рукой, чтобы вам было лучше видно. Смотрите, то же самое. Мы голову не наклоняем ни вниз, ни вперед. Она у нас остается неподвижной. И теперь руку кладем на затылок и начинаем давить на затылок. Но задней поверхностью шеи мы сопротивляемся. Раз, два, три, четыре, пять. И расслабились. Руку убираем. И повторим еще раз. Руку располагаем на затылке и вместе выполняем. Раз, два, три, четыре и пять. И постепенно расслабляем руку и отдыхаем. И, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что все-таки делаем это упражнение умеренно, потому что мне иногда пишут люди, что они стараются со страшной силой так давить, чтобы хорошенечко прочувствовать. Этого ни в коем случае делать нельзя, то есть все-таки делаем умеренно, с любовью к себе. То есть вот мы положили руку, надавили немножко, почувствовали напряжение вот этих мышц, и этого уже достаточно. То есть не нужно специально там все давить, а вы даете сопротивление такое хорошее. Нет, это не нужно. То есть делаем постепенно и с умеренной силой. Ради Бога не давите сильно, а то это наоборот только никакой, ну, никакой пользы совершенно вам не принесет. Поэтому обратите на это внимание. Делаем с умеренной силой, дыхание не задерживаем, как давление начинаем постепенно так и, и убираем его тоже постепенно, то есть не нужно резко отрыв, отрывать э, руку или наоборот резко начинать давить. Все постепенно, плавно и обязательно прислушиваться в это время к своим ощущениям.